Hey, с вами сестры. Как называется челлендж? Звонок без звука челлендж. Ага. раз, два, три. Hey, hey, с вами сестры. И сегодня мы решили снять новый популярный челлендж. Звонок без звука челлендж. Мы будем звонить нашей подруге Маше. И, кстати, все, что вот будет говориться, это все неправда. Да, потому что мы там скажем мы будем предложим Маше, ну, мы предложим Маше, чтобы она не была лучшей подругой Стасии. Да, мы предложим Маше, чтобы она не была лучше, подругой Таси, Будем ее упрашивать, чтобы Настя не дружила. Мы знаем, что Тася смотрит это видео, да? Да. Поэтому, чтобы она не обижалась. Мы такого не скажем. Это что? Все. все для видео. Все для видео. Просто шахпорт. проверим, какая Маша. Я так, Я буду... Ну, если вы не знаете свой челлендж, я буду общаться с ней, но не буду слышать, что говорит Маша. И Настя, Ася будет мне показывать жестами, что я должна сказать. Маруська, да? <связывая> Маруська. <связывая> <связывая> <связывая> второй. Второй у меня на первом денег нет. Я сейчас сказала второй, Второй я тебе стану по-моему. <связывая> Алло, привет, Маша, не занята? Нет. Хорошо, а можно тебе вопрос задать? Что? Вопрос можно задать тебе? <связывая> ну да. Так, смотри. Ну, мы сидели с Аси. Ой, с Насилью. Э, и ты подумали. -то. Короче, может, ты не будешь с Аси дружить, но тебе и с нами классно. Так я и так с вами дружу. Лёль, а ты можешь выключить громкую связь? Тебя плохо слышно? Не надо. Девочки, у меня сейчас шея болит. Я вам потом перезвоню. Пожалуйста, Маша ну, блин, ну, Мы же были лучше с друзьями И Тася, она тоже Ну блин, Маша, ну давай ты будешь с нами дружить только Тебя плохо слышно Можешь громче говорить? Давай ты будешь с нами дружить Так я и так с вами дружу Небо Бездарность! А почему без Стаси? Не знаю! Вы не дружите с Тасей? Нет, у меня очень болит шея, я не могу голову повернуть. У меня шея болит, она не может говорить. Да лучше маме? Пожалуйста. Она вот так Ладно, Давайте пойдем к маме. А так с Машей Пранкой не выдался, будем звонить маме. Алло. Привет, малявки. Привет. Как у вас дела? Хорошо. Что делаете? Снимаем видео. А какое видео? Скетч! Челлендж, розыгрыш мамы? Нет. О чем будем говорить? Не знаю. Почему так плохо слышно? Где вы снимаете? Квартира! В нашей квартире? Да, да, да! Так в какой квартире? В квартире! Она что, пустая? Нет А почему звонишь? Я звоню, чтобы поговорить О чем будем говорить? Ну, например, то, что мы не хотим снимать клип А почему не хотите? Класс Вы ленитесь репетировать? Нет Тогда почему не хотите? Не знаю так скажите, что случилось? Потому что лень Вы очень ленивые девочки. Нет, нет. Так что вам мешает? Чтоб не задушили. Чтобы завтра петь еще раз. А, <свят> чтобы завтра петь. Быстрее говорите, я занята. Ладно, пока, перезвоню.